Google ужесточил требования и 1 мая запрещает часть рекламы, а также добавляет новое оповещение в свое мобильное приложение. Привет, это Мария и новости Google. Google Ads запретит рекламу с обещаниями большой прибыли при минимальных вложениях и рисках. Скоро изменения коснутся заявлений о финансовых продуктах и схемах получения дохода. Обновленные правила будут содержать запрет на нереалистичные заявления о большой прибыли при минимальных рисках, усилиях или вложениях. Однако нарушение этих правил не предполагает немедленную блокировку аккаунта. Минимум за 7 дней до блокировки будет отправлено предупреждение. Обновление вступит в силу 1 мая 2021 года. Рекламодателям рекомендуют ознакомиться с текстом правил и удалить те объявления, которые их нарушают до 1 мая. Google Ads сообщила о предстоящем обновлении раздела «Нарушение правил использования рекламной сети». Google переместит некоторые сведения в этом разделе, чтобы рекламодателям было удобнее работать с этой информацией. Так, правила в отношении манипулирования текстом будут перенесены из раздела «Обход системы» в новый раздел «Уклончивые заявления в рекламе». В этот раздел будут включены недопустимые манипуляции с товарными знаками в текстах объявлений, доменах, поддоменах и логотипах. Также запрещается использовать в рекламе невидимые символы Unicode, которые не добавляют ценности для пользователей и манипулировать изображениями или видео для сокрытия контента, нарушающего правила. Немедленная блокировка за нарушение этих правил также не предусмотрена. Сервис предупредит о проблемах минимум за 7 дней до блокировки. Google Ads добавил в свое приложение для iOS и Android новое оповещение. Они помогут рекламодателям отслеживать и улучшать эффективность в режиме реального времени получать информацию о тех изменениях, которые больше всего заинтересуют рекламодателя. Например, рекламодатель планирует кампанию на тему весенней распродажи и хочет быть в курсе еженедельных изменений в объеме конверсий. Для этого он может создать пользовательское оповещение, чтобы получать уведомления, когда недельный объем конверсии увеличится более чем на 10%. Чтобы создать такие оповещения, нужно перейти на страницу настроек в приложении и разрешить оповещение. После этого можно будет настроить собственные оповещения. Обновить эти настройки можно в любое время. Также пользователям доступны оповещения об изменениях в эффективности. Это новый тип тайм оповещений которые будут информировать о значительных изменениях в эффективности и описывать их причины. В них также может содержаться рекомендация по решению проблемы. Ссылка на последнюю версию приложения Google Ads для iOS и для Android в описании под видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!